Чес, какой твой любимый альбом «Короля и шута»? Мне нравится акустический альбом. Там есть скрипки, гитары, барабаны и... Это... Проходи, привет, чувак. Я отвечу просто так. Есть вопрос? Задавай. Попивай, не отчаянно. Как назвать ты погулял? Я не помню, значит, кого. Черсик, позвать ну, а перед тобой нет тут надо, звяк, звяк, позвать перед ну, тобой тут надо, звяк, на. Звяк, позвать ну, Зак перед тобой, я тут, надо, Хотел бы спеть больше Но камни запрещают, извини Что, авторские права? Это мой брелл